Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 11 вариант из сборника ОГЭ от Ященко 2023 года, фипишного на 36 вариантов. Меня зовут Виктор, это канал Мистер Матлесон. Давайте, прежде чем начнем, напомню на всякий случай про подписку, про лайки. Не забывайте, пожалуйста, если вам нравится такой контент, если его нужно продолжать делать, потому что канал стоит на месте, ну, хотелось бы, чтобы он рос. Давайте посмотрим условия первых пяти заданий. У нас есть дачный участок, строится баня с парным отделением. Парное отделение идет размерами 3,5 на 2,2 и на 2 метра. При этом делается дверка у нас 60 сантиметров и высота 1,8 метра. Ну и дальше идут условия по печкам, сколько она стоит, какого она типа, какой объем помещения она, соответственно, может вытянуть и масса печки. При этом говорят, что для электрической печи потребуется проведение специального кабеля, который обойдется в 5700 рублей. Ну и, соответственно, необходимо в первом условии расставить печки по, получается, массам. Да? Ну что у нас есть? Масса электрическая 15, она идет по третьим номерам. Масса 40 это дровяная найдет под первым номером и 48 под вторым номером. Все достаточно просто. Дальше. Найдите суммарную площадь стен парного отделения, строящейся в бане, без площади двери. Что нужно понимать? Фактически ваше парное отделение это параллелепипед вот такого формата. Так у нас раз, два, три, четыре, 5. Не забываем, что стенок у нас фактически попарно, то есть есть параллельные стенки, они равны по площади. При этом, предположим, здесь 3,5, здесь соответственно 2,2 и здесь 2. Тогда суммарная площадь стенок это 2,2 на 2, это соответственно передняя, 3,5 на 2, это боковая вот и соответственно мы еще умножаем на 2 все это хозяйство потому что у нас как я и сказал ну по две стеночки фактически одинаковых но еще надо отсюда вычесть площадь двери а дверка у нас 0,6 это вот 60 сантиметров в метрах на 1,8. ну и вот соответственно суммарная площадь стен будет что тут получается 2,2 на 4 это 8,8 так Записали. 3,5 на 4 это 14. Ну и вычитается отсюда 1,08. В результате получается 21,72. Вот у нас уже ответ. 21,72 квадратных метра. Дальше. Сколько рублей обойдется дровяная печь, подходящая по объему парного отделения? Еще и дешевле электрической, да? Хорошо. Для того, чтобы найти объем парного отделения, надо площадь основания, то есть 2,2 на 3,5, то есть это площадь пола, умножить на высоту парного отделения, то есть на, а, только не на 2,2, а просто на 2. Вот это объем нашего парного отделения. То есть если посчитать, это будет 15,4 кубических метра. То есть наш объем. При этом понятно, что первое уже не подходит. Соответственно, подходит вторая. Ну и давайте отсюда считать, то есть нам надо разницу в стоимости. Электрическая нам бы обошлась 15 тысяч за саму печку, но не забываем, что там еще надо силовой кабель какой-то тянуть, который стоит 5700. А дровяная у нас стоит 19,5. То есть, соответственно, вот разность в стоимости. В данном случае 1200 наших рублев, то есть 1200 записали. Дальше, в прошлом году печи стоили дороже, на них были сделаны скидки на первую 10, на вторую 35, на третью 25 процентов, сколько стоила печь номер один в прошлом году. Что тут нужно понимать? Новая стоимость, вот эти 18 тысяч рублей, это стоимость с учетом скидки в 10 процентов. То есть, если мы первоначальную стоимость x рублей примем за 100 процентов, а всегда принимаем за 100 процентов, то с чем сравнивают а сравнивают именно с первоначальной потому что от нее делала скидка 10, то новая стоимость это 90%, то есть 100 без 10. Дальше крест накрест то есть 90 на x это 18 тысяч на соответственно, 100. Отсюда, чтобы найти x, надо 18 тысяч умноженное на 100 и поделить на 90. Как бы тут легко посокращать и в результате получается 20 тысяч. То есть первоначально она стоила 20 тысяч рублей записали хозяин выбрал древяную печь тертеж данный надо найти арочку нашу размер то есть фактически радиус вот этот надо найти находится он легко дело в том что вот эта половинка то есть 25 а дальше просто теорема пифагора то есть r у нас будет равен 60 в квадрате плюс соответственно 25 в квадрате можно таблицу квадратов глянуть это 3600 плюс 625, что дает 4225 А корень из 4225 это 65. Достаточно простое задание. Давайте посмотрим шестое. Найдите значение выражения. Все здесь надо представлять в виде неправильных дробей. 1,112 это 13 12. 1,1318, то есть это 18 до да, 13, это 31 18. Ну и соответственно 2,3. 5 девятых, 2 на 9, 18 до 5, это 23 девятых, но мы сразу доведем, то есть 23 девятых до знаменателя 18, то есть на 2 умножим числитель и знаменатель. Нам в любом случае это придется делать, потому что, чтобы вычесть, надо общий знаменатель иметь одинаковый. То есть получается 31 минус, соответственно, сколько там 46 и делить на 18. В результате мы получаем 13 12 делить на минус 15 восемнадцатых. Деление заменяем умножением. То есть получается 13 двенадцатых минус сразу вынесем умножить на 18 15 Сократим, останется 9. Сократим, останется 5. И в результате у нас получается минус 30. Так, Только здесь было конечно же 12. Поэтому там останется не... 3H6 Да, то есть еще раз можно, кстати, сократить 1 и 2 И у нас получается с вами минус 13 делить на 10 То есть это минус 1,3 а Вот, в принципе, правильный ответ Хорошо а В седьмом надо найти, какой из чисел принадлежит отрезку Там просто выделять целую часть То есть вот 46 седьмых это там 6 целых, получается 4 седьмых 53 седьмых это 7,4 целых 4 седьмых 55 седьмых это получается 7,6 седьмых. Ну а вот 61 седьмая это соответственно 8,56 да, и 5 седьмых. Понятно, что как раз оно и входит у нас. Дальше. Найдите значение выражения. Что тут нужно знать? Когда у нас идет произведение в степени, то каждое из чисел возводится в эту степень. Есть, вот. Второй момент, который надо знать. Если у вас идет корень квадратный в квадрате, при положительном значении под корнем вы получите просто подкоренное выражение. То есть будет 16 на 3 и делить на 60. Ну, сократим. Останется 1,20. Сократим. Будет 8,10. То есть 0,8. Это уже наш ответ. В девятом надо решить уравнение. Это не полное квадратное уравнение. Решается каким способом? Переносим сюда, то есть получается x в квадрате равно 64. В таком случае x равен плюс-минус, не забывайте, вот этот плюс-минус всегда забывает, корень из 64. То есть плюс-минус 8. А нам надо меньше из корней, то есть минус 8 в ответ запишем. В 10-м среднем из, 20, из 200 карманных фонариков 4 неисправны. Надо найти вероятность того, что исправен. Для этого необходимо количество Исправных из 200 Но если у нас 4 неисправных, то 196 исправных. Поделить на общее. Сократим на 2. Получается 98 на 100. Что в свою очередь дает, конечно же, 0,98. В 11 надо установить соответствие. Везде даны параболы. Что нужно знать? В общем виде ваша парабола записывается как квадрате плюс bx плюс c. Если коэффициент а больше нуля, вот как вот здесь и вот здесь, то ветви параболы направлены вверх. Если коэффициент а меньше нуля, то вниз. Уже можно сказать, что в это третий вариант ответа. Теперь как определить а и b. Вершина параболы, абсциссы вершины вычисляется как минус b делить на 2а. Что мы видим вот здесь? То есть здесь вершина параболы будет минус минус 7 делить на 2. То есть 3,5 положительные, как вот здесь. Поэтому 1 это b. Соответственно, пишем, ну и методом исключения остается 2 под пунктом А. Дальше, что у нас получается? Энергия заряженного конденсатора вычисляется по формуле. Найдите энергию конденсатора емкостью 10 в минус 4, если разность потенциалов 16. Просто подставить да посчитать, то есть 10 в минус 4 на 16 в квадрате, то есть на 16 и на 16, и делить на 2. Ну немножко сократится. В любом случае 16 на 8 придется умножать, это получится 128. И будет 128 на 10 минус 4. то есть 1 делить на единицу и 4 нолика. Пишем 128, у нас 4 нолика, то есть 4 знака после запятой. Раз, два, три, добавляем 4. и вот соответственно наш ответ, то есть 0,128 десятитысячных. Дальше решите систему неравенства, укажите решение. Что сделаем? Это линейное у нас неравенство, то есть 27 мы переносим, шестерку переносим. Не забываем, когда переносим, менять знак числа. То есть 3х больше 27, минус 3х меньше чем минус 6, минус 6, это минус 12. Обе части в первом случае делим на 3, а во втором случае на минус 3. Когда в неравенство делим на отрицательное число, знак неравенства меняется на противоположный, ну, кроме того, что знаки чисел. То есть, что у нас получилось? У нас должно быть число больше 9 и при этом еще больше 4. То есть, это одновременно должно выполняться. Но одновременно оно выполняется там, где они пересеклись. То есть, x больше 9. А больше 9 это третий вариант ответа. В 14 у нас есть амфитеатр, в нем 14 рядов. В первом ряду 20 мест, соответственно, а в следующем на три места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в десятом ряду? Это арифметическая прогрессия, то есть это последовательность чисел, каждый из которых получается путем прибавления, либо всегда вычитания одного и того же из предыдущего. Вот то число, которое прибавляется или вычитается, это называется разность арифметической прогрессии, обозначается буквой D. И есть формула, что n член арифметической прогрессии вычисляется как первый член, Плюс D на N-1. Где N -1, это порядковый номер. У нас говорят десятый ряд. То есть вычисляем мы A 10 Первый член. То есть сколько в первом? Это 20. Прибавляется каждый раз 3. Ну а здесь соответственно 10-1. 10-1 это 9. 9 на 3 27. Ну а 20 до 27 это 47. Вот в принципе все решение. То есть знать одну формулу. Дальше. Прямая параллельная стороне соответственно... У нас, так, у меня какой-то контур вылез, все нормально. стороне АС треугольника пересекает АВ в М, соответственно, АС 44, МН 24. Площадь АВС равна 121, найдите площадь треугольника МНБ. Что нужно понимать? Если МН параллельно АС, то вот у вас, например, угол БМН, он будет равен углу BAC как соответственный при параллельных МН и АС и секущей АВ. При этом b у них общий, то есть по двум углам треугольник mbn будет подобен треугольнику abc. Причем коэффициент подобия у них будет mn к a то есть сколько там mn 24, соответственно, a c 44. Ну вот давайте на 4 сократим, получается 6,11. А вот площади подобных фигур, то есть в данном случае mbn к площади abc относится как квадрат коэффициента подобия, то есть 6 к 11 в квадрате. То есть 36 121. При этом площадь нашего треугольника M неизвестна, неизвестно, запишем S. А вот этого известно 121. Понятно, тут S будет равна 36. Как бы. Ничего сложного нет. Записали. Дальше у нас на окружности по разной стороны от диаметра AB взятой точки MN известно, что угол NBA. Так, давайте достроим окружность NBA. То есть вот этот уголочек. Он 68, найдите угол NMB, то есть вот этот. В чем смысл? У нас дуга AN, она в два раза больше угла NBA, потому что он опирается на эту дугу и является вписанным. То есть его градусная мера в два раза меньше. То есть это будет 2 на 68, это 136. Диаметр отсекает половину окружности, то есть дуга NB малая, это будет... 180 минус 136. То есть в данном случае, сколько там это? 44. А вот угол получается nmb, он опирается на эту дугу и является тоже вписанным. То есть его величина равна половине градусной меры данной дуги. То есть 44 мы делим на 2 и получаем 22. Все, записали. Дальше, диагонали у нас АС и БД прямоугольника АВЦД пересекаются в точке О, БО 37, АВ 56, найдите АС. Диагонали в прямоугольнике, они равны между собой, это первое, что нужно понимать. Второе, точкой пересечения делятся они пополам. Соответственно, если у вас БО равно 37, то BD будет равна 37 на 2, то есть 74, а БД при этом равна АС. Вот, в принципе, все решение. В 18-м дана клетчатая бумага, размер клетки 1 на 1 соответственно, надо найти длину средней линии трапеции. Первое. Размер клетки всегда смотрите. То есть, у вас конечный ответ всегда надо домножать на длину стороны клетки. У вас она единица, поэтому ну, ни на что домножать не придется. Средняя линия в трапеции вычисляется как полусумма оснований. То есть у вас одно основание 1, 2, 3 клетки, второе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клеток. То есть длина средней линии это будет 3 плюс 7 делить на 2, то есть 5 клеток. Ну а сторона клетки единица, поэтому пятерка и останется. Дальше. Какое из следующих утверждений верно? Центр, описанный около треугольника окружности, всегда лежит внутри треугольника. Нет, неверно, он может со треугольником спокойно лежать. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180. Верно, как и любого другого треугольника. А диагонали ромбы равны? Нет, они не равны. Поэтому ответ будет только под номером 2, правильный. Дальше. Решите уравнение. Что тут есть? Спокойненько мы переносим 35 в левую часть. Понятно, что эти взаимоуничтожаются при переносе, но они были, и это был корень. Поэтому подкоренное выражение, так как корень четной степени, больше либо равен нулю. То есть фактически надо решить вот такую систему. Первое это квадратное уравнение. Можете его решать через дискриминант, можете через вьетто. Вот если через вьетто решать, то сумма корней у вас 2, то есть вот этот коэффициент с противоположным знаком произведение минус 35. Ну 35 вообще дает 5 и 7. А, так как они в сумме дают 2, то один из них положительный по модулю больше это 7, второй отрицательный по модулю меньше это минус 5. Ну при этом у нас шестерку перенесли, то есть мы получаем минус x больше либо равен минус 6. Если мы умножим обе части на минус 1, то знак неравенства поменяется, как и знак чисел. То есть x должен быть меньше либо равен 6. Понятно, что в таком случае семерка не входит и остается только минус 5. Вот в принципе решение ответ для 20 задания. В 21 у нас теплоход проходит по течению до пункта назначения 216, стояночка у него есть, и, соответственно, надо найти скорость теплохода в неподвижной воде. Если скорость течения 5 километров в час, стоянка 5 часов, возвращается через 23 часа. Ну что получается? Если мы возьмем собственную скорость, собственная скорость за x километров в час, то скорость движения по течению это будет x плюс 5 километров в час. Соответственно время движения по течению, это будет пройденное расстояние 216. На скорость движения по течению часов. Скорость против течения будет x минус 5 километров в час. В таком случае время движения против течения это 216 на x минус 5 часов. И вот если мы сложим время движения по течению, со временем движения против течения, то мы получим итоговое время движения. Нам говорят, что в пути был 23 часа, но из них он 5 часов не двигался, 5 часов стоял. Соответственно, двигался он на самом деле 18 часов. Ну что дальше? Обе части спокойно делим на 18. Получается 216 на 18 это 12. Здесь, соответственно, 12. Ну и здесь получается единица. Дальше приводим к общему знаменателю. То есть 12 на х минус 5 плюс 12 на х плюс 5 равно все это хозяйство х в квадрате минус 25. Раскрываем скобки, приводим подобные. То есть минус 60 плюс 60. Как видим, у нас заимуничтожаются. И остается х в квадрате минус 24х минус 25 равно 0. Опять же, можете через дискриминант, можете по тереме Виетта, Сумма корней здесь 24, произведение минус 25. Ну, корни вполне себе очевидны, соответственно, это 25 и минус 1. Но это у нас меньше нуля не подходит, поэтому в ответ вы запишете 25 километров в час получается. В 22-м построите график функции. А что тут нужно понимать? У вас есть модуль. Поэтому вы расписываете, если все, что под модулем, то есть x плюс 5, больше либо равно нулю, то модуль раскрывается, не меняя знаки, то есть просто как скобка. И получается x в квадрате минус 6x минус 5. Не забывайте, что у вас минус как бы перед этой скобкой, поэтому при раскрытии знаки меняются на противоположный. Если 6x плюс 5, то что под модулем меньше нуля, то модуль раскрывается, поменяв знак, то есть он раскроется как минус 6x минус 5. Но так как перед ним еще минус, то будет плюс 6x плюс 5. Что получается? У вас две параболы, то есть вам надо вершину параболы в обоих случаях. Координата, то есть абсциссы вершины параболы, находится как минус b делить на 2a. b это коэффициент при x, то есть получается минус минус 6, а это коэффициент при x в квадрате, то есть тут единица. Это тройка. Если мы эту тройку подставим в саму функцию параболы, то есть x в квадрате, это вот 3 в квадрате минус 6 на 3 минус 5, мы получим 9 минус 18 минус 5 это минус 14 и то же самое делаем для 2 то есть будет минус 6 на 2 на 1 это минус 3 соответственно y ну0 это минус 3 в квадрате плюс 6 на минус 3 плюс 5 это 9 минус 18 до да, плюс 5 это минус 4 все теперь мы можем спокойно рисовать единственное надо еще найти Значение y в точке, вот когда модуль равен 0, то есть это минус 5 шестых. То есть получается просто минус 5 шестых в квадрате, а это 25 тридцать То есть это ордината пересечения данных парабол. Ну все, остается рисовать. То есть у нас максимальное значение там нет, поэтому маленькую такую нарисуем. То есть вот здесь у нас будет двоечка, соответственно вот здесь нолик. А вот вниз нам на минус 14. То есть 2... 4, 6, 8, 10, 12 и еще минус 14. То есть минус 14 сейчас вот здесь будет. Ну, все, в принципе, наша парабола сейчас будет рисоваться. То есть нарисовали систему координат. Первая имеет 3 минус 14. То есть вот здесь у нас троечка. Минус 14 вот здесь. Дальше рисуется обычная парабола. Кому неудобно рисовать обычную параболу, делайте табличку. То есть вот у вас двойка. Подставите двойку, получите минус 13. Плюс симметричная. Возьмите единичку. То есть получите минус 13, так, 12, 11, минус 10. И симметрию. Подставьте нолик. Подставите нолик, получите минус 5. То есть вот здесь точка будет. Сразу симметрию подставили. А дальше мы рисуем с вами, вот если здесь получается x больше либо равен минус 5 шестых, то есть фактически мы рисуем до минус 5 шестых. А в минус 5 шестых у нас значение 25 тридцать То есть спокойно ставим, ну, примерно минус 5 шестых будет вот здесь, вот здесь у нас 25 тридцать шестых. Вот отсюда парабола будет. То есть нарисовали, нарисовали, соединили. Вот так вот единственный момент вот справа надо будет дальше считать вот у нас 4 5 6 то есть подставить семерку посчитать то есть сколько там будет у нас 49 минус 42 соответственно 49 минус 42 это 7 7 минус 5 это 2 получается значение двойка будет вот. потому что здесь она уходит и вторую параболу также рисуем у нее минус 3 и соответственно минус 4 минус 4 здесь подставили минус 2 подставили получается минус единицу и вот такая вот у вас парабола получилась. вот а эти кривовато конечно кривовато получилось ну ладно вот конечный график большой конечно что ж поделаешь Теперь, при каких значениях M прямая y равно M имеет с графиком ровно три общие точки? Вообще прямая y равно M – это прямая параллельная оси x. То есть, вот, например, вот так будет выглядеть через минус 15, если она пойдет. Это y равно минус 15. Вот так будет y равно минус 14. Видите, одна точка пересечения. Вот так две будут точки пересечения. А нам надо ровно 3. Ровно 3, когда она пройдет через вот эту вершинку. То есть, видите, вот раз точка пересечения, два точка пересечения, три – это у нас y равно минус 4. И когда она пройдет через вот эту точку пересечения, это y равно 25,36. Поэтому спокойно в ответ мы с вами записываем, что m равно минус 4 и, соответственно, 25,36. Хорошо. В 23-м прямая параллельно основанием трапеции пересекает ее боковые стороны AB а, и в точках EF. Найдите длину отрезка EF, если AD а, 30 5, соответственно, BC21, CF к DF 5 к 2. Хорошо, давайте нарисуем трапецию какую-нибудь. Пусть будет вот такая вот. A, B, C, D. У нас проведена прямая параллельное основание. То есть здесь точка E, здесь точка F. И отношение CF к DF 5 к 2. То есть сразу подпишем себе 5x, 2x. При этом AD 35, соответственно, и BC 21. Что мы сделаем? Мы сделаем дополнительное построение. Проведем перпендикуляр CH, проведем перпендикуляр BF. И здесь какие-нибудь -то точки пересечения L, например, К. Что можно сказать? Ну, понятно, что треугольник BEL будет подобен треугольнику ABF. Элементарно, почему? У вас параллельно, соответственно, вот, например, угол BEL равен углу BAF, потому что EL параллельно AF, BA секущие, эти углы называются соответственно. Если соответственные углы, если они параллельны, то соответственно углы равны. Угол B общий, и получается по двум углам, соответственно, треугольники подобны. Это обязательно пишите. Я просто проговариваю, то есть не записываю, чтобы меньше времени было. Аналогично, абсолютно. CKF подобен треугольнику CHD. Те же самые соответственные углы вот здесь, тот же самый общий угол вот здесь. Вот вам, пожалуйста, подобие. Следовательно, если у нас есть подобие, мы можем расписать, что, например, в данном случае у нас EL относится к AF, так же как BE относится, соответственно, к BA. Что мы видим? 5x, 2x, то есть всего 7x. То есть получается отношение 5 к 7. Аналогично абсолютно. Здесь kf относится к hd. Так, у нас f есть, да, уже. Давайте немножко поменяем буковку какую-нибудь. Другую возьмем вот здесь. А то негоже получается. Соответственно, вот здесь и вот здесь поменяем. Какую-нибудь, я не знаю. Мка у нас есть? Нет, у нас Мки нет, поэтому пусть будет М То есть здесь abm а, Ну и, соответственно, здесь получается АМ. Вот, так лучше. Хорошо. КФ а, HD то же самое, что CF, соответственно, к CD. Те же самые 5 седьмых. При этом, понятно, что LK будет равно MH потому что здесь прямой угол значит здесь прямой угол то есть у вас b c K, L, b, c h m это прямоугольники то есть соответственно 21 в таком случае а плюс hD это а д минус bc то есть 35 минус 21 это 14 в таком случае е плюс кф это 5 5 седьмых от 14, то есть 10. Ну и остается найти тогда ЕФ все. ЕФ это будет 10 плюс соответственно ЛК плюс 21. То есть в результате мы получаем 31. Вот оно все решение, то есть одно сплошное подобие. Хорошо, дальше. Через точку О пересечения диагоналей параллелограмма АВЦД проведена прямая пересекающая стороны АВ и СД в точках ЕФ. E, соответственно, докажите, что отрезки АЕ e и СФ равны. Давайте нарисуем параллелограмм. У нас есть точка пересечения диагоналей. Вот будет О. Здесь введем обозначение A, B, C, D. И, соответственно, пересекает АВ в точке Е. E. Давайте, вот поехала наша прямая. Здесь точка F. Нам надо доказать, что отрезок АЕ равен отрезку CF. Как это, в принципе, доказать? Так как это дан параллелограмм, то AO равно ОС, Потому что точкой пересечения диагонали параллелограмма делится пополам. То есть по свойству параллелограмма. Второй момент. Угол, например, AOE равен углу СОФ как вертикальный. То есть, подписали. Третий момент. Угол, например, ЕАО e, равен углу ОЦФ как на крест, лежащий при параллельных АБЦД и секущий АС. В таком случае по второму признаку, то есть по стороне и двум прилежащим к ним углам, треугольник... АЕО равен треугольнику СОФ. Ну, отсюда получается, что АЕ равно СФ, как стороны, лежащие напротив равных углов. Вот, в принципе, доказательство для данного задания. В 25-м у нас треугольник АБЦ, на его медиане БМ отмечена точка К, так что БК КМ 6 к 7. Прямая К пересекает сторону BC в точке П. Найдите отношение площади БКП к площади К. Хорошо. Давайте нарисуем какой-нибудь произвольный треугольник. Введем обозначение. То есть АВС проведена медиана БМ. То есть медиана она приходит в центр противоположной стороны. У нас отвечена точка К. Так что идет отношение БК к КМ 6:7, 7 И сразу пишем 6х7х. Проводится АК. Она пересекает БС в точке П. Ну и нам надо найти отношение площадей. Первое, что мы с вами сделаем, ведем следующее. Что площадь треугольника ABC мы примем за S. Медиана всегда делит треугольник на два великих То есть не равных, а великих То есть равных по площади. Поэтому можно сказать, что площадь треугольника АБМ, так же как и площадь треугольника БМС, это S на 2. Что дальше сделаем? Приведем МФ, например, параллельно КП. Что в таком случае получается? По теореме, получается, фалис, у нас БК относится. КМ Так же как БП Относится к ПФ То есть мы можем написать 6Y, 7Y При этом по этой же теореме Если рассмотреть угол уже АЦБ У нас АМ относится к МС, Так же как ПФ Относится к ФС. То есть если здесь один к одному То получается вот эти отрезки равны То есть 7Y Все в принципе дальше что у нас получается а бК и бкп третий момент площадь треугольника бкп относится к площади треугольника bmc надо вспомнить что площадь любого треугольника можно найти как половина произведения сторон на синус угла между ними так вот у этих э, треугольников угол б общий то есть при вычислении площадей синус альфа и там и там сократится. Одна вторая сократится. И фактически это отношение сторон, образующих угол. Ну, произведение точнее, этих сторон. То есть, BM к BC. Ну, все, что тут получается? 6X, соответственно, к 13X. Здесь получается 6Y к сколько там 14, 20Y. То есть на выходе мы получаем, можно немножко сократить, то есть будет 3 и 10, то есть 18 к 130. Можно еще раз сократить 9 к 65. Вот, следовательно, ну, с учетом того, что площадь БМЦ у нас S на 2, то мы можем сказать, что площадь БКП это 9,65. С на 2, то есть 9С к 130. Абсолютно аналогично, но не совсем аналогично. Тут давайте по-другому. Вот как раз почему у нас медиана делит на 2 равновеликих. Дело в том, что другая фло формула площади треугольника, которая нам известна, это половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. Так вот, например, площадь треугольника АБК к площади треугольника АБМ. Как будет относиться? Относиться она будет просто как БК к БМ. Почему? Вот используя эту формулу, у них высота одинаковая была бы. То есть, когда мы ее дели, одна, одна вторая сократились, высоты сократились, остались только стороны, к которым высоты были проведены. То есть получается опять же 6х к 13х, то есть 6 к 13. Ну и в таком случае площадь нашего АБК составляет 6 тринадцатых от С на 2. То есть получается 3С на 13. Ну и все. Остается написать отношение площадей. То есть площадь АБК к площади, соответственно, БМЦ это 3С на 13 и делить на 9С на 130. То есть получается 3s на 13 умножить на 130 делить на 9s сократилось. Здесь получается 10, да? Соответственно сократилось. Здесь получается 3. И у нас остается 10 третьих. Так, по условию нам что надо? БКП площади АБК. Ну, соответственно, в ответ мы перевернутое число. Просто запишем, то есть 3 к 10 и все. Вот, в принципе, все решение для данного задания. Ну и в том числе решение, конечно же, для данного варианта. Если вам понравилось, не забывайте, пожалуйста, про подписку, рассказывать друзьям о канале. Пусть побольше его смотрят. Может, кому-то и помогу в подготовке, тем более бесплатный. Раз что посмотрели. Надеюсь, дотянули до этого момента. До новых встреч, дорогие друзья.